Всем привет, ребята! С вами снова я, Олекс, и, Вы, наверное, уже забыли <coughs> этот э -э голос. И хотел бы я вам рассказать, почему его... видео выходит настолько редко, что невозможно. Хотел бы я начать с того, что... Я немножечко не, не могу, реально. То есть я один записывать видосы никакие не могу. Еще и со своим процессором. Ну, процессор у меня топовый. Я вам сейчас расскажу, почему я не могу видосы записывать. Процессор топ Intel Core i 5 но видеокарты нет, видеокарта UHD Graphics 630. а на такой видеокарте вообще невозможно поиграть Если что, кто не знает, это стройка. я играю на процессоре и, честно говоря, это не очень Майнкрафт, конечно, не тянет, но, знаете, снимать одиночное видео в Майнкрафте это уже скучновато, особенно когда я играю в него да, достаточно долго Хотелось бы снять какое-то ну, новое, новое крутое видео, но я его не могу снять. Получается так, что, мне, можно сказать, не из-за нехватки времени, а из-за того, что я не могу снять. Серега не может. Я стараюсь, стараюсь ему писать, чтобы он заснял со мной видео. Но ну, у него там и все и все. Сейчас каникулы. И, возможно, у нас получится что-то для вас записать. Поэтому, наверное, возможно, на этих каникулах э, мы попробуем э, что-то сделать. Я еще, у меня еще в планах обновить Пукова, чтобы, чтобы все было вообще топово с Пукова. Особенно я за него очень сильно переживаю, <coughs> потому что, ну, как бы это Пукова, это целая история. Там. Ладно, я не буду говорить, да? но это жестко жестко там будет столько много разных видосов и рубрик связанных с Пуково. вот поэтому поэтому я хочу вам сказать Поэтому я хочу вам сказать, чтобы вы меня не теряли, чтобы все было с вами <coughs> хорошо. корм у меня, кстати, днюха. И я думаю, что на деньги, которые мне подарят как раз-таки на Днюхи, я куплю себе новый микрофон. Не из-за того, что этот плохой, а из-за того, что ну, он уже ис исчерпал себя. Реально, он весь в царапинах. Я перевернул крышку вот эту, чтобы не было видно таких огромных вмятин. Ну, вам не понять Короче, крышкой, которая закрывает Эту самую микросхемку, которую мы говорим Вот, я ее с задней стороны Просто переклеила на переднюю Ну, потому что передняя Я постоянно с ней что-то там делаю И она вот портится И поэтому на заднюю, чтобы глаза не мозолило Также болтики потерял от крышки И он у меня сейчас на скотче Вот что бы хотела вам еще сказать? Сказать, что ну реально не теряйте меня, я, возможно, буду жив. Но это не точно. Сейчас все так сложно с каналом, ничего снимать не хочется. Я реально в, в каком-то отпуске. Да. На самом деле круто, когда ты не снимаешь видосы, но иногда ты скучаешь за этим, когда ты выпускаешь новый видос и. БАМ, у тебя много, много просмотров, много лайков. Но это в редких случаях. А вообще обычно наоборот, разочарование полное встречаешь. За две недели 55 просмотров. Хотя у меня было 36 просмотров за один час. Когда-то это было видео. Нашли пилота в самолете. Длинное. Такое, знаете, кине кинематографическое, да, там, конечно, не так уж все и с снято, но было бы, мне кажется, приятно, если бы я был зрителем своего канала. Мне кажется, мне было бы было приятно заварить чайок и смотреть э, этот самый видосик, который длится полчаса. Э, что бы еще хотел отметить? Супраленд. Я бы его вернул, но пока что такой возможности нет. Я буду стараться, у меня есть заготовленные видосы, я их записывал очень-очень давно. Ну, и поэтому там так такой себе звук. Uh, я выпустил видос «Помогаем синим в я, я, получается, вернулся в Супролэнд. Вот. <кхм> и, получается, сколько времени прошло с того, как вышло последнее видео по Супролэнду. Если это было 9 месяцев, а это было 4 месяца, то получается, что прошло очень даже много времени, то есть 5 месяцев. 5 месяцев Супроланда не было, я его выпустил, и это не стало сенсацией, это набрало 30 просмотров. <laughs> На самом деле я немножечко разочаровался, потому что Супроланд как бы вам нравился. Мое самое популярное, почти, да, самое популярное мое видео, это по-моему школа, сейчас я посмотрю. Uh, нет, самое популярное видео, кстати, как записывать видео 120 FPS без больших требований. Оно лезет дальше и дальше. Оно реально. Mm. Оно реально помогает. Ребята, если вы хотите гайды, быстренько пишите. Потому что я такой человек, который сидит постоянно за компом. И я столько гайдов знаю, просто наизусть. Поэтому, если вам реально интересно про это, про гайды и все такое, могу гайд про АБС записать, про свои настройки, которые мне слетели вчера, и у меня здесь теперь ничего нет, я просто поставил микрофон и все остальное. Ну, подгоню настройки, скажем, для ваших компьютеров, ну и для своих слабых, так скажем, у меня слабое звено это видеокарта, если бы она у меня была. То было бы вообще отлично. Мы б, наверное, уже Серега записывали. Эээ, ладно, я не скажу, что, но будет какой-нибудь сюрпризик. Вот. Ну что мне странно, это. 17 лайков, ой, точнее 15 лайков и 17 дизел. Наверное из-за того, что я написал 120 FPS, но вообще здесь максимум 60 Ну блин, ребята, ну понимаете, это все ради хайпа, ради хайпа реально Вы сами должны это понимать Если бы вы были ютуберами, вы бы сделали точно так же То есть я вообще ничего не скрываю, да Я все делаю ради хайпа, я делаю превьюшки, даже иногда кликбейтные Хотя кликбейтных превьюшек у меня не получается, как бы вы видите Экземпл моей превьюшки, <смех>, которая тупо стыбзила с интернета. Ну, знаете, я хоть и вам рассказал, сказал, что он, я ее стыбзил с интернета, а не сказал, что я сам налаживал на черный фон эти надписи. Ну, в общем-то, вот такие вот дела. То есть на канале пока что ничего такого не происходит. Канал, можно сказать, умер, но скоро я думаю, что-нибудь смогу дозаписать. Ну, хотя, хотел давно вам сказать, что... И не только из-за того, что там у Сереги не получается. И не из-за того, что я там не хочу, из-за того, что мне лень. Ну, я думаю, я не буду об этом говорить. Почему? Но я думаю, что я напишу в комментариях. Вот, про это. Ну что, давайте туда, до свидания. Я все вам сказал, все рассказал. И желаю всем удачки. Все. Пока.